Оказывается, характер можно изменить, причем всего за две недели. К такому выводу пришли психологи из университета Цюриха. В эксперименте участвовали две группы людей. Одни хотели улучшить самодисциплину, другие стать более открытыми миру, новому опыту. Участники получали сообщения от тренера. Утром им напоминали о планах на день, которые помогают приобрести желаемое качество. Вечером просили заполнить анкету о том, как прошел день. Финальный опрос показали, что все добровольцы обнаружили у себя те качества, которых добивались. Давайте поподробнее. Мы обсудим эту тему с нашим гостем, студии академик Европейской академии естественных наук, ведущий специалист в области семейных и межличностных отношений, психолог Анатолий Некрасов. Анатолий Александрович, да. доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вот видите, исследователи утверждают, что нет никаких фиксированных типов, как мы раньше считали, типов личности. Все гораздо сложнее, нас гораздо больше и Каждый может как-то сам решить, да, какой у него характер, что-то даже сможет изменить. И, и правда ли это можно сделать за две недели? А как же то, что люди не меняются? Вот это выражение, что люди не меняются, чаще всего произносят те, кто не хотят меняться. И еще э, говорят, это те, которые хотят, чтобы изменились другие. Вот мой муж не меняется, моя жена не меняется там, и так далее. Давайте сразу уточним, относится ли это к темпераменту? Или вспыльчивый человек так и останется вспыльчивым, а вот... Э... Отучиться выедать мозг другим человек может. Вы знаете, эмоциональная сторона как раз э, с большим трудом меняется. Но тоже меняется. Ментально легче. Мозги перестроить легче. Это действительно можно чередой упражнений и так далее. А что легче, что сложнее? Или может быть есть что-то, что вообще невозможно изменить? Вы знаете, вообще это индивидуально. У кого-то легче идет ментальная сторона меняется, кто-то тело легче меняет. Но вот эмоциональная сторона у всех идет все-таки последним фактором, самым трудным. Но тем не менее, у вас же есть наверняка ваши клиенты, пациенты, которые приходят с конкретным запросом. Вот такого рода поменять, хочу в себе вот такую, не знаю, вот такую вот черту, да, или вот такую э, свою особенность, которая мне в себе не нравится. Какие запросы чаще всего случаются? Вы знаете, вот с такими конкретными запросами приходит редко. Обычно приходит, э, не принимая какую-то ситуацию. Угу. А через эту ситуацию можно видеть, что у человека есть действительно какие-то черты, которые и мешают ему, в общем-то, жить. Ну, вот какие мешают в основном? Ну, чаще всего человек не принимает э, других в других то, что ему не нравится, то есть не принимает, вот непринятие другого. Угу. Вот это довольно э, часто встречается. Э, дальше. Э, очень э, часто приходится работать с тем, что человек нечестен с самим собой. Вот честность с самим собой, это очень глубокое качество. Вот с ним бы надо действительно. Ну хорошо, а вот если брать такие черты характера, да, все-таки, как вы говорили, вспыльчивость, может быть, нечестность с самим собой, еще какие-то другие отрицательные черты. Как можно с этим работать? За две недели люди победились. У личности, ну, в данном случае у женщины, вот я разговариваю с вами. Вот у женщины в основном женских качеств, по которым она живет в жизни от 7 до 10, 7-10, а всего женских качеств более 200. Если женщина каждый день будет изучать, применять, проживать какое-то одно качество на протяжении каких-то месяцев, то согласитесь, уже через какое-то время она будет совершенно другой, с большим объемом своих качеств. Это уже другая личность. А что за упражнение нужно делать для этого? Вот человек вспыльчивый. Он до 55 лет дожил, будучи вспыльчивым. А сейчас он хочет стать спокойным. Он как должен? Досчитать до 10, заниматься тренингом, расслабляться. А у него нет возможности. Он уже вспылил, когда его раздражают. Во-первых, нужно утро начинать с добрых мыслей, с добрых дел. Вы знаете, сам просто Лежишь на кровати, вот проснулся на состоянии Нестояние, как говорится, ничего не хочется. Просто тупо повторяй. Вот я, например, повторяю такие слова. Любовь, благодарность, свобода, радость, счастье. Простые слова, но они очень добрые. В каждом человеке 90%, 80% воды. По сути, мы стру... проговариваем, я структурирую свою внутреннюю воду вот этими добрыми словами. И постепенно я смотрю, тух-тух-тух-тух, я встаю, я уже действительно в хорошем состоянии. Через минутку вы уже повторяете эти слова легко. Угу. То есть, вот простое действие. Угу. Спасибо большое. Спасибо. На наш вопрос отвечал академик Европейской Академии естественных наук, ведущий специалист в области семейных и межличностных отношений, психолог Анатолий Некрасов. Хорошего дня, спасибо. Спасибо. Благодарю.